Уважаемые лидеры, партнеры Фухоу, дорогие друзья, здравствуйте. Я Ляо Шушен из Международного бизнес-колледжа Фухоу. Передаю всем большой привет из Китая, города Джуншаня. Я очень рад тому, что сегодня мне выпала честь познакомить вас с одним особенным оздоровительным продуктом. Энергомассажером Ян Шен Фу Дорогие друзья, сегодня мне представилась отличная возможность поговорить с вами об этом удивительном оздоровительном продукте. Я благодарю компанию Фухоу за предоставленную платформу для роста и самореализации. Я благодарю Международный бизнес-колледж за предоставленную возможность поделиться знаниями и опытом с нашими зрителями. И, конечно, я благодарю директоров филиалов и руководителей представительств за организацию нашей сегодняшней встречи. Большое вам спасибо Я уверен, что все пришедшие на нашу сегодняшнюю встречу партнеры находятся здесь ради здоровья или ради того, чтобы лучше разобраться в вопросах здоровья Конечно, я уверен, что многие из наших друзей услышали огромное количество различных лекций на тему поддержания здоровья, на тему Яншен Специалисты бизнес-колледжа Фухоу Часто говорят о непосредственной связи между энергетическими каналами или меридианами и здоровьем. Мы знаем, что процессы старения, возникновение заболеваний и даже преждевременная смерть тесно связаны с состоянием энергетических каналов. Основная тема нашей сегодняшней встречи посвящена тому, как для того, чтобы быть более здоровыми и более, более красивыми. Научно-исследовательский институт ФОХО на протяжении долгих лет занимается изучением вопросов поддержания здоровья. И в результате этой работы было сформулировано три основных принципа Яншен. Яншен питание, Яншин поведение, Яншен психологии. Основываясь на этих трех принципах, компания «ФОХОЛ» разрабатывает и выпускает серийную оздоровительную продукцию высочайшего качества. На более чем 10 лет с этой продукцией познакомились люди из 88 стран и регионов мира. Огромное количество наших потребителей получило впечатляющие результаты после использования этой продукции. Конечно, руководство компании во главе с господином Юпэм не прекращает работать над очень важными вопросами, а именно, как помочь еще большему количеству людей во всем мире лучше понять китайскую медицину и благодаря этому извлечь пользу для своего здоровья. Как сделать так, чтобы все наши потребители получали лучший эффект от использования продукции? И каким образом помочь нашим активным партнерам максимально быстрыми темпами достичь успеха в бизнесе фокол? И благодаря многолетним исследованиям команды специалистов НИИ был разработан один удивительный оздоровительный продукт. Это биоэнергомассажер Яншен ФОХО. Данный продукт Органично сочетает в себе принципы древних учений китайской медицины об энергетических каналах и внутренних органах, а также современные знания в области биоинформатики, электроники, энергетики, неврологии и других научных дисциплин. Этот прибор сочетает в себе эффекты иглоукалывания, массажа гуаша, массажа аньмо и других техник китайской физиотерапии. С помощью выполняемых мастером специальных техник, а также использования специального массажного геля, энергетического бальзама и других вспомогательных продуктов, этот прибор помогает максимально быстро восстановить проходимость перидиана во всем теле, а также восполнить энергию клеток, повысить клеточную активность, повысить восстановительные способности организма, что помогает заметно улучшить состояние при многих заболеваниях, оказывать профилактику болезни и эффективно поддерживать здоровье. После разработки и выхода первого поколения этого прибора мы не прекращали работу по его усовершенствованию. Модель, которую я вам демонстрирую сейчас, Является усовершенствованной, улучшенной версией биоэнергоматографа первого поколения. И имеет более расширенный функционал. Кроме того, данная модель более удобна и про проста в использовании. Какими же функциями и особенностями обладает этот прибор? Во-первых, это научная обоснованность. Над созданием этого прибора работала команда, в состав которой вошло несколько десятков специалистов по китайской медицине, а также высококвалифицированные специалисты из других снежных областей. Также было сделано много клинических испытаний. Кроме того, на прибор были получены сертификаты авторитетных международных организаций. То есть, биоэнергомассажер представляет собой абсолютно научно обоснованный оздоровительный прибор. Вторая особенность – это комплексный эффект. С помощью биоэнергомассажера можно выполнить сеанс физиотерапии комплексно для всего тела. Например, здоровые люди могут использовать его для поддержания здоровья, Люди в предболезненном состоянии или в состоянии недомогания могут использовать его для того, чтобы быстрее восстановить здоровье и хорошее самочувствие. А люди, уже имеющие определенные заболевания, могут наряду с основным медикаментозным лечением, использовать его в качестве вспомогательной терапии и таким образом повысить эффективность основного лечения и увеличить скорость выздоровления. Поэтому, независимо от того, здоровы вы или у вас есть какие-либо недомогания, либо какое-либо заболевание, вы можете использовать биоэнергомассажер. Кроме того, его могут использовать практически все, вне зависимости от пола и возраста. Поэтому биоэнергомассажер у вас дома — это того здоровья, хорошего самочувствия и красоты для всей вашей семьи. Третье — это простота использования этого прибора. Работать с ним может очень быстро научиться абсолютно каждый. После того, как вы приобретете биоэнергомассажер, наши специалисты в кратчайшее время обучат воспользоваться им. Всего за 2-3 дня вы изучите базовые техники регуляции. К тому же это очень безопасно и не имеет побочных эффектов. Геоэнергомассажер последнего поколения оснащен одной новой функцией. Это ультразвуковая насадка. Она предназначена для выполнения косметических техник, то есть это очень эффективный способ ухода за кожей. Естественно, там применяется ультразвук, предназначенный для косметических процедур, а не для медицинских целей. И это очень безопасно. Более того, мы добавили функцию работы от портативной аккумуляторной батареи. Например, в некоторых случаях, когда у вас нет доступа к сети электропитания или у вас дома просто выключили электричество, вы также можете продолжить использовать данный прибор. Поэтому еще одной особенностью является возможность использования биоэнергомассажера практически в любом месте и в любое время. А это очень и очень удобно. На данный прибор компании Fuho получен ряд патент. Это касается в первую очередь основных технологий. То есть основные технологии являются интеллектуальной собственностью Fuho, и другие компании не имеют права их копировать. Дойдя до этого пункта, я хотел бы предостеречь вас. Если где-нибудь, например, в интернете вы увидите аналогичные приборы, не спешите приобретать. Поскольку основные технологии, продукты такого рода, это очень-очень важный пункт. Использование подобных приборов от непроверенных производителей могут не только не принести пользы вашему здоровью, но и наоборот навредить. Но вернемся к новой функции ионаргомассажера – ультразвуковой насадки. Какими особенностями она обладает? Первое – это использование принципа клеточного резонанса. Утразвуковые волны создают резонанс клеток. Клет. Резонансные колебания порядка миллиона раз в секунду. А это, в свою очередь, повышает проницаемость клеток. Таким образом, это помогает повысить клеточную активность. А также быстро вывести из клеток имеющиеся там токсины. Так сказать, активизировать наши клетки. И, и восстановить кожу. Дойдя до этого момента, я хочу продемонстрировать вам несколько простых экспериментов. Вот как выглядит ультразвуковая насадка. Она изготовлена из особых технологичных материалов. Этот материал не вредит кожу, он приятен на ощупь и не провоцирует аллергических реакций и каких-либо прочих проблем с кожей. Только что я сказал о первой функции. Оставка помогает быстро вывести токсины. Повысить проницаемость клеток. И таким образом питательные вещества легче проникают в клетки, и процессы детоксикации также происходят быстрее. Перейдем к нашим опытам. Первый опыт это распыление жидкости. Здесь у нас находится обычная вода. Ультразвуковая насадка приведена в рабочее состояние. И давайте посмотрим, как происходит распыление жидкости под воздействием ультразвука. Как только вода попадает на рабочую поверхность, она моментально распыляется. В чем практическая ценность? При воздействии на кожу, благодаря этой особенности ультразвука, она помогает Эффективно очистить коры от различных загрязнений. Во-вторых, во время процедуры в качестве проводящей среды используется специальный гель, содержащий полезные для кожи компоненты, а распыление способствует проникновению данных компонентов в кожу. Это дает очень быстрый и очевидный результат. Далее я хочу продемонстрировать еще одно свойство ультразвука. Вот так. Это обычное жидкое мыло, или гель для душа. Добавляем его в воду, все мы пользуемся гелем для душа, когда моем мыло, когда моем руки, и это помогает эффективно смыть загрязнение поверхности кожи. Итак, проведем небольшой эксперимент. Давайте посмотрим. После того, как мы растворили мыло в воде, обратите внимание, что пена поднимается вверх достаточно медленно. Но если... Сначала нам нужна проводящая среда. Обязательно запомните, при работе с ультразвуковой насадкой нам обязательно нужна проводящая среда. Потому что ультразвуковые волны не передаются просто через воздух. Поэтому для того, чтобы они возымели действие воздуха, нам и нужен проводящий гель. Так что не водите сухой насадкой просто по коже. Так вы можете просто повредить кожу. Хорошо, давайте посмотрим. Пена очень быстро поднялась сверху. Давайте еще раз. И еще раз. Хорошо, дорогие друзья. Из этих двух опытов мы увидели, что использование ультразвуковой насадки помогает быстро очистить кожу. Кроме того, под воздействием ультразвука питательные элементы, содержащиеся в проводящем деле, лучше проникают в кожу. Еще один эксперимент благодаря которому можно понять, каким образом ультразвук помогает повысить активность клеток. Давайте посмотрим. Это обычное пиво. Кто пьет пиво, наверняка знает, что в нем содержится немало питательных элементов, поскольку его делают из различных злаков, добавляют хмель и прочие компоненты. Также там есть и аминокислоты, и минералы, и прочие компоненты. Примерно то же самое происходит и в наших клетках. В цитолинфе, в, клеточке, в клеточной жидкости, также содержится множество питательных веществ. И для того, чтобы клетка была активной, все эти питательные вещества должны эффективно использоваться и усваиваться. 我们把这个屁股倒在杯里面好各位可以看出 Давайте посмотрим. Как только мы перелили пиво в стакан, мы можем видеть активное выделение пузырьков, мы можем наблюдать активное движение. Но если мы оставим его на какое-то время, то этот процесс замедлится, а потом прекратится. В организме происходит похожий процесс. Почему ускоряются процессы старения? Просто некоторые клетки переходят как будто стящий перестают работать, перестают выполнять свои функции. А скорость старения клеток и определяет скорость старения организма, которая они составляют. По достижении определенного возраста все больше клеток теряют активность, и нам нужно при помощи различных способов повышать их активность. И тогда в теле будут жизненные силы, и повысится качество жизни. Делаем точно так же. Наносим проводящий гель на рабочую поверхность насадки. Посмотрите, пожалуйста. Сейчас в стакане уже практически нет движения. Поднесем насадку и видим, что процесс снова активизировался. Давайте посмотрим еще раз. Совершенно другое дело, не правда ли? Вот примерно таким же образом ультразвуковые волны действуют на наши клетки. заставляют их быть более активными. Хорошо. Эти три эксперимента хорошо демонстрируют функции ультразвуковой насадки нашего биоэнергомассажера. Вокруг нас есть немало людей, стремящихся к красоте, хорошему внешнему виду, и регулярное использование этой насадки может помочь им в этом вопросе. Конечно, вместе с этим гелем его нужно использовать в качестве проводящей среды. Это специальный гель, который был сделан компанией специально для использования вместе с этой насадкой. В нем содержится много питательных элементов, антиоксидантов, которые благотворно влияют на клетки кожи, помогают очистить кожу от токсинов, дать клеткам энергию и повысить их активность. Поэтому, если мы говорим о проблемной коже или, к примеру, о морщинах, пятнах на коже и так далее, используя данную насадку в течение некоторого времени, вы обязательно заметите перемены. Кожа станет более гладкой, наполненной и увлажненной. Поэтому мы и говорим, что если у вас дома будет такой прибор, это практически то же самое, что у вас дома есть соб свой собственный косметический салон. Это то, что касается функций и эффектов ультразвуковой насадки. Все наши партнеры так или иначе принимают какую-либо оздоровительную продукцию. И вы можете заметить, что некоторые люди иногда получают не столь яркий или не столь быстрый эффект от использования оздоровительной продукции, как им хотелось. Но если соединить применение биоэнергомассажера с приемом пероральной оздоровительной продукции, вы заметите, насколько лучше будет усваиваться пероральная продукция и насколько быстрее вы получите желаемый результат. Именно поэтому многие из наших партнеров рекомендуют своим клиентам наряду с другой продукцией использовать также и биоэнергомассажер. Именно для того, чтобы те смогли увидеть более быстрый эффект. Также этот прибор помогает решить немало проблем, с которыми наши партнеры сталкиваются в бизнесе, в процессе продвижения продукции компании. Например, это приглашение. Мы можем приглашать новых друзей в офис, представительство или домой, делать им сеанс биоэнергорегуляции. Иногда одного сеанса может хватить, чтобы человек по достоинству эту процедуру. А это может сэкономить немало времени, которое мы тратим на приглашение, общение с клиентом, на то, чтобы человек принял нашу компанию, нашу продукцию. Какие плюсы еще есть у сеансов бионергорегуляции? Использование биоэнергомассажера на протяжении 30-40 минут, даже если вы используете его всего один раз, сравнимо по эффективности с 10 -10 сеансами обычного массажа. Кроме того, данная процедура позволяет эффективно очистить организм от токсинов. Это сравнимо с тем, что вы посетили бы специальный салон и сделали бы детоксикацию лимфы. Нам достаточно 30-40 минут для того, чтобы добиться отличного эффекта детоксикации. Более того, если вы хотите избавиться от лишнего веса, но, возможно, у вас не так много времени для того, чтобы активно заниматься спортом, то и тут вам тоже может пойти прийти на помощь биоэнергомассажеров. Сеанс с продолжительностью 30-40 минут по потерям калорий сопоставим с тем, что вы пробежите 6 километров. И, как уже было сказано, такой сеанс помогает очистить все тело от токсинов. Это и токсины, токсины в ЖКТ, токсины в кровеносных сосудах, токсины в лимфе. Всего за один сеанс можно вывести из организма 4,1 грамма токсинов. Так что данный прибор обладает комплексным, многогранным и очень мощным эффектом. Многие люди, многие партнеры, когда слышат все это, спрашивают, какие гарантии я получу, если я куплю этот прибор. Во-первых, этот прибор принесет здоровье и красоту вам, вашей семье и вашим друзьям. Во-вторых, покупая этот прибор, вы автоматически становитесь VIP-партнером компании Fouhou. А получая данный статус, вы становитесь представителем и официальным дистрибьютором международной компании, продукция которой продается в 88 странах и регионах мира. В-третьих, приобретая биоэнергомассажер, вы, конечно же, получаете помощь и поддержку в вопросах ведения бизнеса с компанией со стороны филиала и вашего регионального представителя. Поэтому, делясь информацией о продукции, выполняя сеансы биоэнергорегуляции своим клиентам, вы автоматически продвигаете продукцию бизнес-компании. И в этом процессе вы можете рассчитывать на поддержку и помощь руководства филиала, представительства и всех партнеров. В-четвертых, вы, конечно же, можете рассчитывать на поддержку содействие со стороны насполижа Фуку. К примеру, наши специалисты обучат вас правильному использованию биоэнергомассажера. А также покажут специальные техники, направленные на регуляцию тех или иных проблем со здоровьем. Всему этому вас обучат наши специалисты. Поэтому, приобретая биоэнергомассажер, вы приобретаете не только здоровье для себя, своих родных и близких, но и возможность для развития бизнеса на надежной платформе FUFO. Кроме того, этот прибор сам по себе может играть роль инструмента для развития бизнеса, И сэкономить много времени и усилий на этом Это касается, например, проблемы приглашения клиентов или общения с клиентом. В этом вам также может помочь биоэнергомассажер. Кроме того, как уже было сказано, он очень прост в использовании и очень эффективен. Так что, дорогие друзья, сегодня я рассказал вам об этом удивительном продукте с целью пригласить наших старых и новых друзей присоединиться к нашей международной платформе чтобы вместе нести здоровье другим людям. Основная миссия компании «Фухоу» так – распространить он культуру он поддержания он здоровья Яншен, подарить каждому жителю планеты здоровой и счастливой, счастливой жизни. Наша большая цель – это стать самым уважаемым предприятием в мировой индустрии здоровья. И в один прекрасный день, когда компания добьется поставленных целей, я уверен, я что участники нашей сегодняшней встречи могут разделить плоды этого большого успеха вместе с компанией.